Привет, меня зовут Дмитрий Мори, у нас сегодня понедельник. Когда вы смотрите это видео, я, скорее всего, нахожусь в Москве на мероприятии YouTube NextUp, о котором я вам расскажу чуть позже, а сегодня я хочу рассказать вам про вот эту вот книгу, которая очень длинно называется «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить» за авторством Анастасии Ивановой. Книга вышла в этом году в издательстве «Миф», и у меня наконец дошли руки сделать этот обзор и рассказать вам, что я о ней думаю. То есть, честно говоря, попробую рассказать, что я о ней думаю, попробую поделиться впечатлениями, потому что Впечатление, эта книжка у меня оставила очень противоречивые. Нет, серьезно, я садился писать сценарий к этому видео раза где-то три. И может быть, дело в том, что я просто не книжный блогер, у меня нет сзади книжного шкафа, который давал бы плюс 10 к рецензиям, плюс 50 к лексике и плюс 15 к магии воды. У меня, если что, в друзьях три книжных канала, мне можно так шутить. Или может быть, дело в том, что пока я читал эту книгу, я то всячески автору аплодировал, поддакивал, отбивал невидимые пятюни всячески поддерживал, то... И в этот момент Вика спрашивала, что Дим, не очень книга, да? Короче, в этом видео я попытаюсь таки вам объяснить и сам разобраться. Попробую, как я к этой книге отношусь. Давайте начнем с того, для кого эта книга, потому что вот это вот ключевая штука, я про это в конце видео расскажу. Как здесь у нас написано, где-то в начале, Книга для всех, кто потратил 10 и более лет на изучение языка, но так и не может с удовольствием на нем общаться. Для всех, кто только планирует учить язык и не знает, с какой стороны подступиться. Для всех, кто уже занимается языками, но чувствует, что что-то не хватает, что становится все скучнее и сложнее. И если вы когда-то что-то читали об иностранном языке, но не помогло, не волнуйтесь, в этой книге мы будем составлять план действий именно для вас. Короче, книга направлена на тех, кто за язык только-только берется, кто начинает. И вот если во всем, что было только что сказано, вы узнали себя, то книга вам, скорее всего, зайдет, даже почти наверняка зайдет, она будет вам полезна, вы найдете там для себя что-то, что вам пригодится. Но вот для тех, кто уже где-то на среднем уровне и выше, ну вот тут уже может быть сложнее. Еще одно важное замечание, по-моему, эта книга хорошо подойдет тем, у кого насущные потребности знать иностранный язык тупо нет. Ну то есть как бы без него можно спокойно обходиться, работать, и путешествовать и жить, и все на свете. То есть он реально не нужен, но ну вот хочется. Вот если это вы, эта книга тоже для вас. Как можно догадаться из названия, эта книга в основном про отношение к изучению иностранного языка, и в этом аспекте книга прекрасна, изумительна. И чудесно, и другие эпитеты, потому что там Настя действительно говорит об очень правильных вещах. С большинством этих правильных вещей я согласен, и я тоже постоянно об этом говорю. И, по-моему, даже в каком-то смысле в лице Насти я нашел, наконец, единомышленника в плане отношения к иностранному языку. Основная центральная мысль этой книги, наверное, описывается вот такой вот фразой. Иностранный язык — это не предмет в школе, его не нужно учить. Это целый мир, на нем нужно жить. И вот это вот словосочетание «жить на языке» постоянно, вообще регулярно встречается в тексте. Или, как сказал бы настоящий книжный блогер, проходит красной нитью через все произведение. Три книжных канала, можно так шутить. На всякий случай, если вы слышите звуки, как будто мы живем рядом со скотобойной, на самом деле это во дворе орут детишки. Мы живем на восьмом этаже, и все равно все слышно. Люблю детишек, да. Вообще то, что иностранный язык — это не предмет в школе, story of my life, потому что я про это уже довольно много, кажется, рассказывал. В моей жизни отношения с английским языком делятся ровно на два периода. Школа-универ и все, что после него — Потому что именно в тот момент, когда английский перестал быть для меня предметом, мне перестали его преподавать, я перестал его учить, именно в этот момент мое знание языка коренным образом изменилось, мое отношение к языку изменилось очень сильно. Именно в тот момент, когда он мне стал постоянно нужен для работы, для моих каких-то увлечений и так далее. Большие изменения произошли именно тогда, поэтому вот эта история про не учить, а жить на языке, я прекрасно понимаю на своем опыте, что это значит, и поэтому мне очень нравится эта фраза. Но вернемся к книге. Помимо вот этой центральной идеи, в ней очень много всего, с чем я, повторюсь, полностью согласен. Про то, что на иностранном языке можно делать все то же самое и нужно делать, что ты делаешь на родном. Про то, что нет единственно верного метода или способа, а нужно просто найти то, что реально работает именно для тебя. Про то, что нужно ставить цели и правильно выделять время. Про то, что м -м, нужно подбирать правильные инструменты. И там еще есть довольно интересный заход, который мне сильно понравился, про то, что э, ты... Через призму иностранного языка начинаешь по-другому смотреть на мир. И к этому я еще хочу добавить. По-другому начинаешь смотреть на свой родной язык. Поэтому ну, реально много вещей, о которых я думал или вам даже рассказывал. Еще здесь есть практические задания. То есть в какой-то момент ты останавливаешь чтение, берешь ручку и начинаешь и что-то пишешь. Ну, например... Три благодарности за этот день на английском языке, естественно. Также там есть довольно много полезных советов про то, как включить иностранный язык в свою повседневную жизнь. Там есть даже списочек полезных ресурсов для того, чтобы это делать. Еще там есть одна прикольная история из преподавательской практики Насти, которая вот почти пуля в пулю похожа на историю из моей преподавательской практики. Только у нее там речь про двух девушек, которые пытались прочитать книгу. В оригинале одна просто читала, другая выписывала слова из словаря. Только в моем случае это была одна и та же девушка, которая сначала очень прилежно все выписывала, потом ей надоело, она забила, начала просто читать. И вот именно в этот момент у нее книга пошла. Там такая же история. И это опять же про то, что не нужно мучить себя языком и заниматься переписыванием словаря вместо чтения. Про это мы тоже с вами говорили. Помните видео про как читать на английском, и про flow. В общем, автор уместила в этой книге, довольно небольшой, кстати, очень много всего. Очень много полезного, очень много ценного, интересного, много того, с чем я согласен. И, кстати, еще она увлекается нейробиологией, по-моему, да, тем наука про то, как работает наш мозг, как работает наша память, у меня она не работает. Вот, и поэтому в книге очень много упомянутых интересных исследований, посвященных вот этому всему. Очень много исследований. Очень, очень, очень, очень, очень, очень много исследований. И вот тут я, наверное, перейду к той части, в которой... Я долго пытался понять, почему, даже несмотря на то, что в книге много того, что я считаю полезным, много того, о чем я сам говорю, и с чем я согласен, почему меня иногда все-таки при чтении подбрасывало и почему я кипятился. Нет, то, что я в принципе засранец, зануда и диванный критик в прямом смысле этого слова, который не написал ни одной из своей книги, это все понятно, но может быть дело все-таки в чем-то еще. Во-первых, вот эти исследования, которых в тексте повторюсь ну очень много, и, с одной стороны, они к месту, потому что их Настя использует для того, чтобы подвести фактическую и даже научную основу под то, о чем она говорит. Но, с другой стороны, вот иногда ты читаешь и ловишь себя на мысли о том, что уже несколько страниц подряд... Исследования, исследования, исследования, а ты хочешь, чтобы они уже закончились и вообще ты в книгу пришел мысли автора почитать. Это как, знаете, вот в нулевых, когда ВКонтакте был еще популярен, ты заходишь на чью-нибудь страницу, чтобы почитать, что человек пишет, чтобы понять, кто он, что он из себя представляет, а там вот репосты одни. Вот здесь ощущается как-то так же иногда. То есть типа понятно, что автору это очень интересно, но ты как бы пришел все-таки его мысли почитать, а не пересказ кучи исследований. Во-вторых, где-то по пути к званию одной из лучших книг про отношение к изучению иностранного языка автора поймала злая ведьма и заточила в мрачном сыром подземелье self-help литературы где звенят цепями лайфхаки, принцип Паретта 80 на 20, смарт-цели, феномен Бадера Майнхоф, основы тайм-менеджмента, создание привычек, и в самой дальней камере одинокая цитата Илона Маска. С одной стороны, если большинство из того, что я сейчас перечислил, вам не знакомо, то вам книга зайдет, вы пополните свой багаж знаний, вам будет реально интересно. Но с другой стороны, если вы, как и я, про все это слышали уже во многих местах и не по одному разу, возможно, вас будет подвешивать. В-третьих, порой кажется, что автор пыталась уместить в одной книге максимум того, что она узнала и поняла про изучение иностранного языка. То есть как можно больше. И с одной стороны это неплохо, но с другой стороны из-за этого, как мне кажется, теряется сквозная структура текста. То есть, Композиционно получается что-то типа сборника такого большого всего, что нужно знать про изучение иностранного языка, а не какая-то, знаете, сквозная история, плавная с началом, серединой и концом. И поэтому, особенно вот в конце книги это чувствуется, когда про идею жить на иностранном языке вроде уже все рассказано, и начинается 50 страниц ответов на самые часто задаваемые вопросы про изучение языка, типа как учить грамматику, как разговориться, и там прям вот готовые, сколько по-моему, 20-30 названий для видео каждого уважающего себя, видеоблогера про изучение английского языка. Причем... Ответы на эти вопросы хорошие, но меня все-таки смущает вопрос «Зачем оно тут?». Ну вот в итоге и получается, что я закрываю книгу после второго прочтения. Да-да, я читал книгу дважды, чтобы понять, что же все-таки меня вот... Разобраться в том, что я чувствую. Короче, закрываю я книгу и такой «Блин, ну с одной стороны книга офигенная, но с другой стороны, что ж меня так подбрасывает-то?». Первый сценарий, второй сценарий, ну вы поняли. С одной стороны, с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, это потому, что там много клевого, с чем я согласен. Но с другой стороны, многое из того, что я знаю, уже сам про это говорил. И у меня сложные отношения, как вы, наверное, поняли, с жанром self-help литературы. Поэтому еще раз резюмирую. Если вы тот человек, для которого эта книга писалась, еще раз открываем, читаем, для кого эта книга, то вам книга зайдет, потому что там... Практические советы, идеи по поводу того, как строить иностранный язык в свою жизнь. Там все правильно про отношение к этому всему. Там детальный разбор популярных, реально популярных мифов, потому что они повсюду про изучение иностранного языка. Там много полезных инструментов, там много всего, что вам пригодится. И там именно про то, чтобы... что надо язык любить а не страдать над ним и лить слезы. То есть, если вы тот человек, для кого книга вам зайдет, вам будет в кайф. Если вы целевая аудитория, рекомендую. Если вы не целевая аудитория, то, знаете, возьмите ее лучше у кого-нибудь почитать. Вот, например, этот экземпляр я, пожалуй, подарю кому-нибудь из морефонцев. Возьмите почитать и составьте свое собственное впечатление о ней. И напишите в комментариях, кстати, если вы уже читали, что вы о ней думаете, потому что мое мнение — это всего лишь мое мнение, мнение еще одного чувака, который ведет бложек в ютубчике. В любом случае, хочу сказать спасибо Анастасии Ивановой за ее труд и за книгу. Я надеюсь, что если будет переиздание, или когда будет переиздание, оно будет еще лучше, и следующая книга будет еще лучше первой. И прошу прощения, если я рисковато проехался, потому что считаю недостатками. Просто я засранец. И еще хочу сказать большое спасибо издательству МИФ за то, что прислали книгу на обзор. Спасибо, ребята, мы вас очень любим. Короче, сообщество, напиши мне и друг другу, был ли тебе интересен этот обзор. Поделитесь своими мыслями а надо ли вообще делать еще обзоры и рецензии, потому что я не знаю, какой из меня рецензент. И, пожалуйста, ребят, кто читал эту книгу, я знаю, некоторые из вас точно читали, напишите, пожалуйста, развернуто, что вы о ней думаете, потому что это поможет другим ребятам, которые думают брать книгу или не брать, сделать, принять решение. Ну и у нас будет больше разных взглядов, а это всегда хорошо. И, кстати, обращаюсь к тем, кто давно смотрит канал, Ему все нравится, но он еще не подписан. Как я сказал, я пока в Москве. Вернусь, а в видео расскажу вам, что там было. И у нас будет скоро видео с Анной про времена. Stay tuned. С вами был Дмитрий Море, Хорошей недели и всем покеда. Покеда. До свидания, товарищи.